Так, всем привет, ребята, сегодня мы поиграем Please donate Ой, на звены И сегодня мы посмотрим Я давно ребят, Я играл на Плесли Что тут непонятно, что добавили Тут вот такого Неожиданно О, такого же А это что за локация О, кэмэй Кэмэй Трэхет Короче, ребят, все вы... Блин, ну, ребят, пожалуйста, не отписывайтесь, пожалуйста, от моего от канала, что там, ребят, вам я уже сделал, я же просто снимал шок. О, ну, ребят, у меня просто уже было 200, где-то 13, сейчас 191, ребят, пожалуйста, не надо отписываться на него. что я вот такое просто вам не делал, я все хорошо с вами, прощаюсь. Ох, что Шани спрямом попытки пусть данные? На я не А Я сейчас напишу дискорд, что за меня потому что уже вот это что-то я сделаю запись, что я что-то что сделаю в дискорд в глуп... группах и сразу говорят, и сразу ну, я... и... и... мой друг. Так, упа, один а посиделся. Не, не могу. Чрный туннель, <связательно> ладно. Так, а я, если ничего... ч, да? А я же могу обратно пойти. О, блин, я не знаю, что это... Ну, окей, окей. Так. Невинокий, тоненький! подожди. яйца здесь? Да, откилось яйца. О, ну, какой я не принялся? Знаешь, пока что это... О! Посмотрите, посмотрите, посмотрите, я 15 запустила. И где вы выпадаете? Так. И... По сути писали на этот... оставим оставлю... О, о, о, о, так, давай. О! О, я вижу, я вижу, Вот это тепло все. Чтобы бесконечные были. Ого, нет. Жаль. Ой, я сейчас потрачу все. кстати, как-то на Титанике давно хотел. И вот получается, послушайте, на это. Вот сколько пошло. Кстати, я хочу вам сказать новость, что мы почти целый год снимаем, наконец-то. Целый год, вы понимаете, целый год почти снимаем. Это вообще что за валюта? Почти целый год мы снимаем с вами на моем канале целый год ребят отменить, вы сами вот можете посмотреть, 1 апреля, а 1 апреля скоро будет, ребят, Понимаете? 1 апреля, у нас сейчас марта, сейчас закончится марта, потом начнется апрель, и мы, ребята, один год будем с вами снимать, ребята, Поздравляю, ребят, ну так, ну что мы начнем, я не знаю, конечно, я не знаю, конечно. Тут наверное титаники тоже есть. Такие же титаники. Так. Кнок, кнок, кнок. Что это значит? Кнок, кнок. Я понял, это было в настоящем FPS на приемлении. Конечно, нам всем нужно И все старались зарабатывать, и у еще надеюсь, cultivate... oh, следую... надеюсь носок О, я понял да что, -то. что -то. День. Долго. Кстати, я не полса пока не залет может так вот сегодня будет ребята стрим на моем другом ка канале по ссылке в описании на него оставлю это красные волосы стрим стрим стрим на нем будет страны, потому что мне на этом ценовом аккаунте заблокировали снимать данные данные трансляции вот я за камеру, вот, ну, вот если вы камеру выключите, тогда все не сможем так что все жду вас ну мы продолжаем, короче, снимать так, ребят, давайте, ребята ну чё, пойдём, что, квей пойдем, что ли, и как? Давайте что тут... Во. а, Блин, она закрыт А то, и нет, отчаянно супохо. Ладно, мы это забудем с вами, короче. Квей! почему у нас квей? Весь открыт. Вы сами видите, квей весь открыт. Ч ⁇ за фигня? Квей же есть тут. где квей. А, КВ этаж где-то тут есть, но его нету. Логично, логично, логично придумали, логично. О, дорога, дорога, Ого, два столика вышло! Ещё плюсом два столика! Oh you see quick kit from Mugg Я напишу так. Может он рос реально? Как вы думаете, он или не рос? два переш. Так, нужно. Вот. вот. что мне нужно. Ничего, да. Э! Где? Нету ничего. У меня, я, я, одну это я не пойму оснять мне это ч это ч ладно я сейчас пойду открывать открывать локации потому что мне нужно открывать локации материю Блин, я не знаю, тут uh, есть так... Че? Че? Блин, я буду учиться как-то нет нет меня нет уже нерассованное. У меня это уже да, да, нет нет нет такого нет. Да, ну может ты можешь шанину Не знаю, как лучше, но у меня точно не сами Шанин есть вообще? А, тут шанин есть, тоже есть, да? А, вы видите, что стрелочка тоже не Ага, тут еще есть. Ладно, ладно, подожди, а у меня же есть шанин без У меня же есть шанин. Это что? Я, я что-то не заметил сразу. Да сколько? Это вообще что, что за цифра? А, у меня шани версия повезло! Третья ра... Здесь у меня еще есть... У меня четыре шани версии! О, вот это да! Я скажу, что у Ну, я как-то бы быстро доходить, потому что мне какой-то не знаю. Разве есть такие. А, уже забыл, что.. Мне нравится больше этот что он от оригиналный вообще лунный. Так, я уже отправляюсь. Кстати, ставится, что раньше было добавлено вот это. Вот, да, материн. Блин, почему Шани если нельзя ш... спрятать? А, я хочу... А, я не хочу... так Чего? Что вообще значит? Что-то что ли? Что? И как? еще договорили об этом подожди я хочу коды тут использовать тут есть вообще какие-то коды хоть может тут какие-то есть например фри давайте напишем да тут есть фри ну и Давайте еще, еще есть. Он, oh, oh, oh, может. Есть такой код. Я не знаю. Может, есть такой код. Да, есть такой код. Есть такой код. И че на? И где что? В них на себе? Что я скажу? А. Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, семнадцать, надо, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать. 22 титаников! Двадцать Да мы сейчас игру вообще с титанниками вообще. Ой, я хочу включить. Что? Ужас, ужас, ужас, Вс ⁇ сейчас сломаю ланит. Да, не надо. Короче, давайте сейчас посмотрим, как она будет ломать вот тот ящик на кучу жизни. Ну, не знаю, я... давайте посмотрим, давайте посмотрим, давайте посмотрим Интересно, за секунду все ломают, вообще, все за секунду ломает. Сейчас все ещё проверю. и проверим, есть локации Блин, жаль, что какой то там ничего Никакого, месте, не спалится Никакими на не спалится Я даже не смотрю, а там же вот Да, тут можно бесплатно заходить, а уже там... Вот буст сервера, да, вот тут буст сервера есть, буст сервера тоже есть. Э, э. а буст сервера уже не работает, буст сервера не рабочий. ну значит давайте тут мы поломаем этот вещи я уже не знаю сколько уже хп у ящика подожди а в этот раз в этот раз нет вообще тут таких бустов. Бустов нет таких пустов пустов тоже ну ой дипеда должно должно быть да есть то Я имморт ⁇ л. Имморт ⁇ что? Имморт ⁇ л. Да, я имморт ⁇ л. Имморт ⁇ л. Имморт ⁇ л. Имморт ⁇ один такой у меня у меня такие А, нет, у меня такой. Ни хрена. Так, подождите, подождите. Давайте Повек! сейчас посмотрим, насколько они тут. Сколько они тут будет, я Вот а другим чего? подожди, сколько хп? Вы взеваетесь! Тут такие бетры придётся! Что? Там бил вообще где-то на три вентилёвный. А тут, на два. Кьют. Кьют. Вообще офигеть, там, что за цена тут, в принципе, в Зи. Блин, я уже тут с игрой, не знаю. Почему-то у меня в голове только паттернатор. Плюс, в принципе, в принципе, в не в принципе, в принципе, не принципе, в принципе, не принципе, Ну тут у нас на 17 килле. А есть и а есть и секретная комната, которая мы посмотрим там уже из такого ящика. О! О, О. во, видите бак! Видите бак! Видите баг! Видите баг? Во. Ну, да, тут им уже нужна паста. Им тут уже нужна паста. Они что-то не будут. Ага. Ну блин, не будет. во во там? тут статуса. Ну, да, да, да, да, да, да, конечно. У нас же тут должно быть. Вот такая цена, блин. Ч за цены там ставите вот такие? Офигеть. Вообще можно... Пять... Год. это год. Подождите, а тут можно же? нам нам нам У меня сегодня Так, давайте значит один из них откроем Я не хочу такие трогать Я не знаю Опять у кого-то титан впадал. Опять титанчик. Опять у кого-то. На воо! Бамда не, она никак не зарабатывает. Мамба. Мам-бум. Мам-мас. Да, да. это Вот я сейчас зазьму это и давайте в, в, в какое-то яйцо открывать. Короче, я не знаю. Так что, так что... Короче, на этом всем пока. Всем пока.